Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет а, небольшой обзор моих растений в начале сентября. Я просто покажу, где, кого, куда поставила и немножко поговорим о растениях. Ну, начнем по порядочку. Это у меня красавица гордыни. Она, конечно, за лето у меня очень сильно разрослась. Очень. Просто на камеру, наверное, не видно ее объема. Сейчас я попробую вот так сверху. Очень красивый кустик получился. Мне, конечно, нравится. Она у меня цвела. Ну, вот сейчас у нее идет... Э, вернее, у нее идет сейчас обильный рост. И я думаю, что в скором времени она у меня зацветет. Здесь дальше на полочке у меня стоит гибискус. Это у меня два разных сорта. Он у меня цветет постоянно. То есть вот он недавно отцвел и появляются новые бутончики. И здесь бутончики чувствуют себя хорошо. В общем, это моя плансетия белая. После обрезки у меня было видео на канале, как я ее обрезала. Обрезала я очень сильно. То есть я на ней практически не оставила ни одного листика. И посмотрите, какое пышное деревце получилось. Листья красивые, без единого повреждения. Просто замечательно. Рядом здесь находится адениум. Адениум у меня... Заложил бутоны, ну не весь, но есть, есть бутончики, тоже поставила уже их на полку, потому что на окне у нас, допустим, ночью уже и температура плюс 7, так что прохладно, днем еще более-менее, а ночью холодно. Это моя красоточка, сегодня я убрала у нее здесь бутон, уже подготовила ее немножко к зимнему периоду и обрезала нижние ветки, У нее верхние не стала, просто мне хочется, чтобы она очень пышным кустиком в дальнейшем была. Очень мне нравится это растение, оно постоянно цветет, постоянно. Просто я уже тут же убрала бутоны, потому что не могу дождаться, когда она их скинет. Это мой апутилон, который я формирую тоже вот таким деревцем. Сейчас я вам покажу, вот он стоит на нижней полочке. И вот такой вот высокий. Просто в дальнейшем хочу сформировать штамп дерева. Мне нравится, как это смотрится. Не просто кустиком. И вот посмотрите, сколько бутонов. Тоже благодарное такое растение. Очень хорошо цветет мне нравится здесь дальше у меня тоже адениумы здесь семена зреют Тут, видите уже стручок открывается таким красноватым оттенком но он не цветет всю силу отдает на семена а вот остальные мои одыши они конечно у меня заложили бутоны они у меня на бутонах. Я не знаю, конечно, выкинут или нет. Но, может быть, с новой лампой, конечно, они у меня и выкинут свет. Потому что на них здесь хорошо очень падает. Днем, даже если когда солнышко, здесь и солнышко тоже есть. Но ну, вот такие красавцы. Я их полила просто. Вот у них еще мокренькие попки. Ну, это мой тамаринчик. Тамаринда. Листья, конечно, очень красивые. Здесь вот новый рост у него пошел. Выше на полочке у меня тоже стоят адениумы. Вот смотрите, тоже бутонов столько много. Конечно, хочется, хочется, конечно, чтобы выкинул бутоны. У него просто, смотрите, прям шапочное такое цветение будет. И вот рядом тоже, тоже бутоны. И мой сейнец, мой сейнец тоже заложил бутоны. Сейчас поближе покажу. Первый раз. Даже не знаю, как он зацветет по сорту. Или просто каким-то своим сортом. Не знаю. Это у меня парочка тоже, которая недавно появилась в моей коллекции. В шифлерах растет. И фикус тоже, тоже растет, чувствует себя хорошо. Думаю, к весне они уже такие большенькие будут. Здесь у меня, видите, варигатная собрались, <смех> компания. Здесь вот у меня бугенвилья варигатная тоже. Сан-Диего варигат. Она у меня, правда, еще ни разу не цвела, но листва такая очень эффектная, красивая. Вообще, орегатные растение очень эффектно смотрится, Даже если они не цветут, а сам лист очень красив. Рядом здесь декабрист. Я его покупала совсем маленьким растением. И вот посмотрите, какой веер нарос. Думаю, скоро тоже порадует своим цветением. Цветет, конечно, очень красиво и обильно. Ну, на верхней полочке у меня тоже стоят адениумы. И здесь бугенвилия, дабл пинг. Дабл пинг тоже хорошая цветунья такая прям вообще. Это вот черенок мой, такой ветка цветет. Здесь у меня мурая. Мурая тоже вот она зацвела, я уже говорила в прошлом видео, поставила ее здесь возле лампы. И у нее сразу стали распускаться цветочки. Но сейчас уже они увядают. Но у нее как одни увядают, а другие распускаются. Моя замия за лето тоже подросла. Такие красивые она нарастила себе ветки. Зелень такая сочная. Здесь... Затащила я своего гиганта Цикоса, но мне пришлось ему связать ветки. Видите, он у меня весь тянут и стоит. Вот так вот я сделала. И там тоже такой специальный. Потому что если его не связала бы, он просто бы не влез никак вообще. Ему столько места надо было, потому что очень у него уж длинные веточки-то. И у него за лето, я заметила, подросла его шишечка. Такая, знаете, очень большая. Он у меня сейчас находится в 50-литровом горшке. То есть у него корневая очень большая уже. Ну, здесь, конечно, вот он на улице стоял. Здесь вот здесь есть такие кончики. Но от этого никуда не деться. Где-то сухость все равно, солнца много было. Здесь мои антуриумы красавцы. Тоже очень благодарное растение. Очень эффектно смотрится, листья красивые. И постоянно, постоянно цветут они у меня. Они у меня всегда стоят рядышком, вот белый и красный. Вот такие вот красавцы. Очень хорошо у меня и за лето подрос фикус. Фикус, потому что он у меня как-то, знаете, стоял, как бы, вроде не рос, не рос. И вот за лето вымахал тоже листья. Листья огромные, красивые. И вот здесь как раз в кадр попадает. Вот здесь вот просто а, получилось... Когда я его переставляла, вот порвался лист. Но мне жалко его обрезать. И вот стоит он такой вот с дырочкой. Попал в кадр. А так листья все хорошие. Также в дом у меня и переехала Руселья. Руселья-красотка, конечно. Такая в вазоне на ножке. Очень разрослась она у меня за лето. Очень прям. Видите, какая красота и цветет она тоже у меня все лето цветет сейчас вот сентябре она цветет цветочки очень эффектное растение необычное ну плюмерия у меня вообще разрослась в общем не знаю как она у меня такой никогда не была. вот я хотя в комментариях мне пишут что от клеща не помогает фито но я им спаслась вот если вы помните у меня просто постоянно на ней клещ был я не могла вырастить даже вот на ней нормальных 5 листьев а сейчас посмотрите она какая листья огромные они больше э, моей ладошки, сейчас я подставлю, вот смотрите, насколько вот просто здоровые. Она, конечно, у меня в этом году не цвела. не цвела. В прошлом году цвела, а в этом году не цвела. Но зато она набралась силы. Вот такая вот она у меня красоточка стала. Стоит, в общем, как пальма. Вот Здесь у меня гигант Стефанотис. Все они у меня какие-то немаленькие. Здесь вот Бугенвилля в кадр попадает. Она уже так уже отцветает. У нее пошел рост. Но где-то она набирает тоже прицветники еще цветные. Я хочу показать вам плодик на Стефанотисе. Смотрите. Он увеличился в размере. Он растет. Но так как он созревает 9 месяцев, я думаю, что он еще будет больше. Это мой недавно приобретенный плюмбага. Свинчатка, как еще называют. Ну вот она у меня отсыла. Я ей обрезала бутончики. И зелень такая хорошая стоит. Чувствует себя после пересадки очень хорошо. Ну я так иногда его опрыскиваю, так как это же тропическое растение. Любит влажность воздуха. А так лист, листочки и рост пошел. В общем, я посмотрю, может быть, я его еще в зиму обрежу по короче, по Это моя дуранта. Я ее решила сформировать. Сформировать. И я сейчас покажу. Я сейчас отойду немножко. Вот смотрите, какая шапка у меня росла. И вот на таком вот створике, то есть я ее тоже формирую штамп деревца. Она довольно-таки у меня высокая, где-то больше метра высоты. Вот такое деревце будет. И я ее постоянно прищипываю. Она очень хорошо ветвится. И мне нравится, как она смотрится. То есть какая она раньше была, какая сейчас. Знаете, вообще разница очень огромная. Мне прям очень нравится. То есть она же, когда и зацветет, я просто сейчас ее постоянно прищипываю, обрезаю, я ей не даю. А вообще она у меня цвела, это цветущее мое растение. Она у меня уже давно, ей уже года три. Вот такая вот она красавица, мне нравится. У нее листочки такие очень декоративные. Вот на штамбе смотрится вообще классно. Прям рекомендую. Но ну, это мой авокадик, все никак он, он у меня хоть и цвел, цвел обильно, а вот знаете, вот листочки, вот вроде бы сейчас стали такие расти хорошие листья, видите, а то он у меня все как-то вот мучается, мучается, хотя уже взрослая, вот все что-то не хватает. Ну, сейчас, я думаю, он у меня распушится. Он, в принципе, очень быстро наращивает листво. А это мое африканское тюльпановое дерево. Просто обалдеть! У него такие большие листья. Очень огромные. Я его вырастила сама из семени. У меня и на канале есть видео, кому интересно. Можете зайти и посмотреть. Вот у меня проросло. Четыре семечки. Один я подарила, и вот у меня растет их три штуки огромные, листья красивые, такие сочные и очень большие. Если так дело пойдет, я не знаю, сколько ему места нужно. Но цветет оно очень красиво. И моя диплодения розовая. Смотрите, какая красоточка! У нее постоянно распускаются бутоны, и она постоянно у меня стоит с цветочком. Вот такая красоточка. Вообще мне диплодения не очень нравится. И здесь я подвесила свои орхидеи, им тут тоже хорошо возле лампы, им светло, и очень красиво смотрится. На окне у меня стоит, ну вот в центре, бугенвилья, дабл пинг, посмотрите, я просто отхожу подальше, я не могу ее, чтобы она у меня вся вошла в экран, поместилась. Огромное на все окно представляете мне конечно очень нравится размер вот такой бугенвили. смотрится шикарно вообще просто сейчас против света еще я снимаю смотрите такое обильное у нее цветение Ну что, красотка. Здесь вот рядом. Тоже Бугенвилья у меня. Ну, в общем, что я хочу сказать? Бугенвилья, конечно, тоже очень эффектное растение. Не знаю. У меня цветет она практически постоянно. Для Бугенвилья главное солнце. Солнце. Если солнце есть, то она обязательно будет цвести. И второе окно покажу с бугенвилиями. Они у меня, конечно, плотничком стоят. Цветут. Здесь вот веровай тоже заложила бутоны. Вот распускается. Батерфляй. Такой нежный сорт. И она такая цветуня, тоже хорошая. Как бабочки. Красиво очень смотрится. И такой цвет тоже. Такой оранжево-розовый. Здесь вот у меня Double Red зацветает. И оранжевая. Оранжевая. Тоже такой, знаете, яркий такой цвет. В общем. Все хорошо. Здесь у меня рядом стоит клеродендум Томпсона. Вот сейчас он отцветет, когда у него уже просто цветочков нет, а это остались также прицветники белые. После чего я его хочу обрезать. Просто мне вот понравилось его. После обрезки он так кустиком очень смотрится аккуратно и красиво ну, здесь у меня полка и здесь конечно же у меня тоже стоят бугенвилии бугенвилии цветут тоже очень красиво конечно смотрится это мой эсхинантус Решил подсвести, весь бутонок, все веточки просто у него бутонок. Тоже очень так декоративно смотрится. Так вот у меня под подвесном кашпо очень мило смотрится. Также переехала моя диплодения бордо. Но ну, у нее продолжается цветение, она не может угомониться. Но пока еще солнце есть. И поэтому она будет, будет цвести пока. Смотрите, Красавица. Ну а бутилоны у меня тоже всегда цветут. Я даже, знаете, вот какое-то время, когда вот отцветает немножко, и у него просто сразу же начинаются раскрываться другие вот бутоны. И вот розовый тоже обильно цветет, и желтый. Очень, очень радует глаз. Особенно в хмурую погоду. Ну, конечно же, у меня не все растения вот у меня еще на веране Бугенвили. То есть, они у меня еще здесь находятся. Сейчас просто подготовить нужно другое здание. И некоторые растения, наверное, переедут туда в здание бассейна. Потому что вот эти Бугенвили, фуан сети. Сейчас поближе покажу вам. Бугенвилли, посмотрите, они до сих пор все в цвету. Они, конечно же, в дом не зайдут. Придется еще из дома, наверное, в бассейн носить. Но я посмотрю, там, конечно, бы освещение хорошее сделали. Можно там оранжерею сделать. Сейчас я покажу поближе. Но здесь вот Роуз Де Бойс мне цветет. цветет. У нее уже не такое обильное цветение, но она все равно цветет. Конечно, у красавицы, красавицы, ничего не скажешь. Посмотрите по ансетии. Это она после обрезки. Очень-очень разрослась. Но ей как раз вот сейчас... В принципе и по времени у нас у нас также день становится короче и как раз это спровоцирует ее закладки бутонов. Она тоже у меня переедет в бассейн. Это вот мой бонсай зацвел. Такие корешочки. Сейчас я хочу прям показать. Вот он у меня стоит в таком кашпо в плоском практически. И вот смотрите, мне нравится у нее стали, смотрите, как утолщаться корни. То есть вот к лету они будут вообще хорошие. Я ее пересаживать не буду, но вот ее ветром немножко наклонила. Она у меня проволокой привязана к дну там дырочка. В общем, я вывела туда проволоки, ее закрепила, потому что когда я ее садила, у нее практически не было корней. Были тоненькие вот эти вот, да, остальные корни я убирала. У меня на канале тоже есть видео, как я ее обрезала и как я ее сюда закрепляла. Если кому-то интересно, можете посмотреть видео, видите. Она цветет. Причем у нее вот здесь вот точка роста, я ее обрезала, смотрите, и она иголками своими еще же закрепила. То есть сейчас э, я ей, конечно, дам подсвести, потом я ее обстригу, просто я буду ее стричь, я ее не буду допускать, чтобы она у меня большая росла. И буду ей формировать красивую корневую систему. То есть, когда она корни еще больше нарастит, я их приподниму. И будет интересно очень экземпляр. Также мне и вот этот экземпляр нравится очень. Я ее тоже обрезала очень так хорошо. Она у меня тоже стоит в таком небольшом кашпо. Ну, конечно, оно не плоское, но в будущем тоже можно из нее сделать бонсай. красиво будет смотреться. В общем, показала вам какую-то часть, наверное, своих растений, потому что все растения просто ну, невозможно показать, потому что они стоят не в одном месте, а где-то спальни стоят еще, где-то еще на окнах ванной стоят, вообще, в общем, они повсюду. И, конечно, бы хотелось как-то уже такое место им определить, чтобы они как бы стояли в одном, потому что неудобно. В ближайшее время наведу порядок в бассейне, поставлю туда свои растения и обязательно сниму фильм, покажу вам. Увидимся в следующем видео.